Здравствуйте коллеги, с вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим ключевое событие, которое произойдет сегодня, это заседание ФРС и что мы от него можем ожидать. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк к этому видео, если оно вам нравится, ну и также вопросы, которые у вас появляются, обязательно оставляйте их в комментариях. Итак, сегодня пройдет последнее заседание ФРС, на котором будут подводиться итоги года, также будут обновлены некоторые цифры, за которыми мы следим, это в первую очередь данные по восстановлению экономики. Конечно, сейчас рынок не ждет изменения процентных ставок, что может произойти сегодня, но, по крайней мере, Джером Пауэлл может дать некоторые намеки, когда это может произойти в следующем году. Если посмотреть на... Сайт FedWatch.tool, где мы, собственно, видим информацию о прогнозах на изменение процентной ставки. Сейчас мы видим, что на сегодня практически 100% за то, что ставка не поменяется. И первые подобные изменения могут произойти в июле 2021 года. Ну, даже уже сейчас этот прогноз был несколько скорректирован. И только в сентябре да, ожидается повышение ставки уже на 5,8. Да, до этого в начале недели, когда мы с вами встречались как раз на первом видео, были 2% на изменение в июле, сейчас уже это был показатель пересмотрен, собственно, ожидается, что с сентября может начаться, по крайней мере, вероятность чуть меньше 6% на то, что ставки будут повышаться. Поэтому вряд ли мы можем ожидать что-то сегодня, но на что важно, да, важно то, что... Вакцины стали доставлять по США, да, то есть вакцина от Pfizer уже пошла в распространение в понедельник. Как мы говорили, первым вакцинантом пройдут медработники. И с другой стороны мы видим новый пик роста заражения коронавирусом. То есть ну, можно сказать, что это происходит вовремя. Да. Но, тем не менее, определенный э, негатив э, это вселяет. Соответственно, э, в связи с этим да то есть будет рассматриваться также и пакет новых стимулирующих мер. Да, этого ждет рынок, то есть QI э, И, соответственно, этого рынок ждет. Да, то есть, вот что скажет Паул как раз на пресс-конференции. есть ставкой, скорее всего, плюс-минус понятно. Но э, что скажет э, Паулу? Потому что новый пакет стимулирующих мер, новое стимулирование экономики, оно нужно. И, собственно, это может дать еще одно э, скажем так, топливо для продолжения роста фондового рынка. А также с точки зрения того, что будет обсуждаться это данные по восстановлению экономики на текущий момент мы по предоставленной информации да, видим также, что Рынок, ну, собственно, ожидает снижение безработицы, восстановление ВВП и, возможно, уже будет пересмотрен этот прогноз на более позитивный, что также даст дополнительную информацию для фондовых рынков, ну и усилит как раз бычий рынок, который сейчас мы наблюдаем. в на свою очередь фьючерс на S&P500 уже подрастает, уже обновляет локальный максимум, уже торгуемся выше вчерашней сессии. Ну, теперь давайте сразу же посмотрим по рынку, да, что у нас происходит. Евро-доллар. Прямо перед, на наших глазах да, обновляют новый локальный максимум за этот год. То есть, продолжается рост, идет обновление локальных максимумов. Соответственно, сейчас эта динамика ускоряется. И, с одной стороны, выходит также позитив с точки зрения переговоров по Brexit. Да, возможно, это будет более мягкий переход. Но об этом мы поговорим уже, скорее всего, в следующих выпусках более подробно. Поэтому, да, динамика восходящая здесь сохраняется. Обновили локальный максимум, тренд сохраняется восходящий пока заходить в сделки я не буду, то есть только рассматриваю вход непосредственно на коррекциях. А британская валюта также подрастает на этом позитиве, да, то есть как мы и говорили были неплохие возможности ну, поиска входа как раз в начале этой недели, а цена к сожалению не зашла до моего отложенного ордера, поэтому британская валюта идет без меня но тем не менее общая динамика, да, то есть то как мы и обсуждали, сохраняется восходящая, как раз в понедельник тренд с коррекционного, с Часовой часового таймфрейма на восходящий. Поэтому динамика здесь тоже сохраняется. Если мы посмотрим также а, дневной таймфрейм, то, собственно, да, были хорошие уровни покупок где-то в области 1.31. Сейчас уже это выглядит не а, разумно, не оптимально, поэтому тоже здесь буду ждать коррекции и заходить. А по паре американский доллар, канадский доллар продолжается. Также динамика здесь нисходящая. Вчера был новый локальный минимум, сейчас торгуемся чуть выше, но пока общий тренд также сохраняется а, нисходящий. Опять же, с текущих уровней заходить не самое разумное, Поэтому те коррекции, которые могут возникать, а их я и буду рассматривать как возможность для входа в сделку на продолжение снижения. А вот пара американский доллар японская иена все-таки вышла из того треугольника, о котором мы говорили, по направлению вниз. Ну, собственно, это подтверждает текущую динамику, да, ослабление американского доллара. Поэтому ближайшие цели это обновление минимальных значений, которые мы видели в ноябре и вероятное снижение в области 102-101.50. Поэтому динамика здесь сохраняется нисходящая. С текущих уровней я не заходил, то есть не было хороших точек для входа именно по моей стратегии. Но если вы зашли в эту позицию, то, собственно, имеет смысл пока продолжать держать, пока идет обновление локальных минимумов и тенденция получает как раз подтверждение нисходящей. А по паре австралийский доллар, американский доллар, также мы торгуемся на локальных максимумах за эту неделю. А буквально пара пунктов остается до обновления максимальных значений, которые мы видели в понедельник, что, собственно, также подтверждает пока сохранение восходящей формации да, и восходящей динамики. Поэтому здесь импульс он а также продолжается. А по новозеландцу картина тоже Похоже, она взялась, также обновляют локальный максимум, также мы видим продолжение роста, ну, собственно, сейчас все, все, американский доллар снижается, фондовый рынок растет, то есть, эту динамику мы видим, ну, и опять же, пока сделок здесь для себя я не рассматриваю, то есть, нет пока хороших точек для входа. Золото золото продолжает свое восходящее движение, то есть восходящая формация по золоту продолжается вполне вероятно, что может дойти до области 1900 и вот оттуда я бы уже поискал тоже возможности продаж так как у нас пока с точки зрения позитива на фондовом рынке, золото конечно может от этого пострадать поэтому динамика пока у нас сохраняется нисходящая и я ее буду рассматривать таковой, пока мы не уйдем выше отметки 1973, ну или уже другие уровни, которые будут сформированы чуть дальше и Возможно их уже будет Стоит пересмотреть, но пока это ближайший уровень Который видится именно разворотным В данной нисходящей формации по золоту Поэтому продаж здесь я тоже для себя буду рассматривать И как раз, как я уже сказал Неплохой уровень для этого Это область 1890-1900 Но не по текущим ценам да, Опять же Индекс DAX также продолжает рост Вот сегодня мы уже обновляем локальный максимум То есть мы обновляем максимум Начиная с марта этого года И еще остается совсем Чуть-чуть до исторических максимумов То есть, собственно, до тех максимумов, которые мы видели в феврале Вполне вероятно, что DAX до конца года все-таки локальный максимум перепишет Тем более, что фондовый рынок идет пока на позитиве И S&P, да, S&P также продолжает рост Здесь сохраняется динамика восходящая Здесь как раз была, ну, неплохая, скажем так Не самая лучшая, но неплохая сделка для входа по направлению тренда, мы скорректировать к области поддержки Которая как раз в, в области справедливой Ценами. Мы видим по дневному таймфрейму. И а, там цена дошла до моего отложенного ордера. Поэтому позицию по SP 500 на покупку я сейчас а, держу и буду это делать до обновления как раз локальных максимум. Там я, скорее всего, закроюсь, потому что еще а, коррекция здесь может а, произойти. А, ну, если посмотреть чуть ближе, да, то собственно открытие понедельника выше закрытия пятницы дало мне а, шанс пусть как раз покупок. Я поставил отложенный ордер, вошел практически по минимальной цене за понедельник, а, вторник цена отрастала. Ну, собственно, сейчас мы видим локальный максимум. И вот у меня стоит Take Profit как раз по историческому максимум Здесь я соотношение 1 к 3, довольно-таки неплохое в данной сделке. И я решил, что не буду, то есть зафиксируюсь именно здесь. И дальше буду искать уже другие точки для входа. Между, согласно своей торговой стратегии. Поэтому S&P 500 продолжаю держать и жду, соответственно, реализации Take Profit в данном случае. Стоп-лосс я уже перенес в без убыток с минимум, которые были 11 декабря. Поэтому... А здесь максимально комфортно сейчас чувствую в этой позиции. да, Продолжаю держать. И следующие коррекции, которые будут, будут точно также рассматривать как возможность входа на продолжение роста. А нефть марки Brent уже не так активно, как в ноябре, но все еще продолжает свое восходящее движение. А если посмотреть чуть ближе, часовой таймфрейм да, с открытия как раз понедельника, пока мы не обновили максимум, который у нас был 10 декабря, но пока по наверное к нему мы поступаем. безусловно. в также подрастает из-за позитива с точки зрения распространения а, вакцины поэтому а, если резюмировать текущую ситуацию то есть да мы с одной стороны видим что рынок перекуплен все дорого но а, а, вполне вероятно что уже сейчас рынок начнет отыгрывать будущий позитив до да, а, общей вакцинации а, общего все-таки открытия экономик а, снятия локдаунов, потому что на этой неделе также ряд стран европейских а также ряд штатов сша ввел дополнительные ограничительные меры ну потому что что распространение коронавируса набирает новые темпы и оно уже в разы превысило то что мы видели весной этого года поэтому безусловно это рынки ä, понимают но как мы видим это их не так сильно беспокоит потому что позитив уже сейчас на текущий момент заложен в цене ну и кстати если бы вы хотели послушать информацию о, о результатах IPO Airbnb, о собственно последних также новостях более подробно Подкаст два трейдера, который был вчера опубликован на сайте Admiral Market. Ссылочку обязательно оставлю в описании. Ну и не забудьте поставить лайк к этому видео. Вопросы оставляйте обязательно в комментариях. А мы с вами увидимся в пятницу. Посмотрим, как пройдет это заседание. Ну и как у нас будет закрываться текущая торговая неделя. Всем желаю хорошего дня. Всем спасибо. И также напомню, что сегодня пройдет вебинар с Александром Элдером. Ссылочка на регистрацию будет в описании к этому видео. Поэтому также вас на него приглашаю. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо и до свидания.